И снова всем привет, с вами Олег Алавгудин, вот к нам пришел молодой человек, проверили его уже, протестировали, повороты отличные, почти на 90 градусов и в эту сторону, и в эту, вот. даже только два пальца проложит. На наклон, когда проверили, получается у него второй и третий позвонок выпирает влево, и тут больнее, да? Да. Вот, прям попали в эту точку. Это защемляется фасеточные суставы, кровообращение в затылочной зоне, соответственно, слева страдает. Тебе такой диагноз поставили, да? да? Да. Вот, затылочная зона отвечает за глаза, может и зрение даже портится. Так, а вот в эту сторону, у тебя, больно? Да. Вот здесь. Это уже 5, 6, 7 шейный позвонок, здесь фасеточные суставы сжаты с этой стороны, то есть они компетенцинаторны по диагонали. Сразу можем... Это подправить стоя, если крепко стоишь, но голова расслабится. расслабляй голову. Раслабили, расслабили. Еще. <сосы> Только стой, стой, пошили ноги. Так, еще. На поворот, расслабляй голову, расслабляй. До конца не расслабляешь. руки в замок на шее. на шее вот так отсюда в замок в замок в замок ага. под галопом касайся ключицы локти ближе и ниже локти. вот, так, вот, так вот. Да. и не отпускаю свои руки Скручивайся вперед угу. все расслабились О. вот так вот держи держи держи это был грудной отдел теперь пропустим сюда Отдел шии, шаг вперед, плечи расслабь и заваливайся на меня. Падаешь как будто. Падаешь, провисаешь в гамаке, провисай, провисай всем телом. И верхний отдел теперь. Расслабься, расслабься. Еще смотри вверх. Угу. Так, приходи в себя. Теперь смотрим вот так, поворачиваем нажимаем. Болит? Нет. Здесь прошла боль, да? Да. Так, вот это что прошла? прошло, сделаем вот так. Вот здесь щечку на руку. Расслабили, расслабили, часть детьми мышцы, расслабляем. Еще, еще, еще. И еще. Еще, еще. Опа, вот мы ее поставили.